Вопрос такой. Несколько, несколько слов, какой вопрос задавали президенту и почему вас это Я сам занимаюсь спортом, то есть меня интересует здоровый образ жизни. И мой вопрос был таким: то есть почему в нашей республике открывается так много аптек, если уделяется такое большое внимание спорту. То есть, может, надо перефокусироваться на людей, которые начинают заниматься, и тогда не надо будет принимать какие-то таблетки, препараты. То есть, вот в этом был мой вопрос. То есть мне было интересно чтобы этот акцент сдвинулся на здоровую жизнь. здесь это все можно воплотить в мечту то есть это подтягивание, отжимание от брусьев, от пола то есть это та база, которая в дальнейшем будет Хотел бы, чтобы больше была реклама или пропаганда здорового образа жизни, может, на каком-то телевидении, где-то в прессе. Так как мне интересно заниматься с детьми, то есть я это делаю бесплатно и мог бы направлять этих людей, подсказывать, как тренироваться, выстраивать какие-то правильные тренировки без ущерба организму. И таким образом можно укрепить свое здоровье без аптек, то есть и было бы все отлично. То есть куда надо вкладывать деньги в вот, государство? Вот, надо ли вкладывать в, ц... в какие-то огромные комплексы или достаточно вот, как-то меньше тратить, но лучше? Ну, я считаю, то есть э отличный способ для укрепления здоровья, то есть это открытая площадка, воздух, я считаю в этом направлении надо тратить было бы деньги то есть без каких-то пафосных может тренажерных залов каких-то бешеных цен то есть это бесплатно ходи укрепляйся тем более здесь собираются интересные люди таким же